Начинаем сегодня с финала четырех чемпионата АСБ в Республике Татарстан. По итогам полуфинальных встреч сборные Казанского федерального университета и мужская и женская отправились в матче за третье место. Женская сборная встречалась с Казанским государственным энергетическим университетом. Во всех четвертях девушки из федерального университета везли сопернику минимум 4 очка. Самый максимум команды выдали в третьей десятиминутке, завершив ее со счетом 10-25. Итоговый счет 42-75. Сборная КФУ второй раз подряд бронзовые призеры чемпионата. Мужская сборная в своем матче за третье место вышла на книту КТК. Парни из федерального университета выдали хороший старт, перебросав своих соперников в первой четверти на 15 очков. Но в остальных четвертях повторился сценарий заключительного матча кругового этапа. Третью четверть КТК выиграли со счетом 10-31, четвертую 16-31. Итог встречи 62-86, КФУ четвертые, КНТК КТК третьи. В финальных встречах сборная Павловского государственного университета физической культуры, спорта и туризма без особых проблем забрала золотые награды. Девушки обыграли КНИТУ КТК 92-52, а парни оставили с серебром энергоуниверситет 89 50 67. Что ж, продолжаем говорить о чемпионате АСБ Дивизион Республики Татарстан. И у нас в студии главный тренер женской сборной Казанского Федерального Университета Вадим Данилов. Вадим, большой привет. Здравствуйте. Что ж, с очередной бронзой поздравляю по самому чемпионату. Давайте поговорим по сравнению с прошлым годом. Насколько тяжело было, насколько сильно у нас поменялся состав. Во-первых, добавились несколько новых команд. То есть добавились набережные Челны, две команды. Пока для них это первый чемпионат, и они не совсем готовы к тому уровню конкуренции, который здесь, в Казани. Но я думаю, на следующий год они уже подготовятся, прибавят, и будет гораздо интереснее. Вот. Если брать именно нашу команду, то мы ежегодно ставим цели выиграть. И, к сожалению, э в очередной раз нам это не удалось. Поэтому план на сезон не выполнен. Угу. Ну, вот у нас э в сезоне есть постоянная команда, которая вот на нам не сказать, что удобно. Это КТК, как обычно бывает, и Энергоуниверситет. С КАИ мы как-то уже привыкли играть, обычно КАИ э обыгрываем. Что вот с этими командами? Почему вот с ними, когда э по афише смотришь, вроде бы должны брать очки, по факту, наоборот, проигрываем? Мы в этом году хорошо сыграли и с теми, и с другими. Оба матча забрали, угу. поэтому в этом году проблем с ними не возникло. Угу. А говоря о приезжих командах из Набережных Челнов, нет ли такого э, варианта развития событий, то что эти команды просто как набор очков для тех, кто уже давно играет в ОСБ? То есть, понятное дело, мы расширяемся, у нас теперь дивизион называется не Казань, а Республика Татарстан. С, организа с органи организационной стороны это хорошо, а вот самим командам интересно вообще играть с такими, ну, по сути, ну, аутсайдерами турнира. В целом, когда появляются новые команды, играть становится интересней. Потому что мы играем несколько чемпионатов, но всегда с одними и теми же командами. Команд не так много, мы все варимся внутри вот этой... Всей. Uh -huh. uh, и в итоге за сезон мы играем по шесть игр, бывает, с одними и теми же командами. Когда появляются какие-то новые, то это гораздо интереснее становится. Uh -huh. Поэтому мы очень как рады, это что Это новый, новый вызов для себя, да? Uh, это просто разнообразие. Uh -huh. Хорошо. По финалу четырех. В этом году мы попали в полуфинале на университет уже спорта. По регулярному чемпионату, наверное, хотелось бы все-таки на третье, на второе место забраться. Uh, по регулярному чемпионату мы оступились в игре с аграрным университетом, uh -huh. uh, девочки, которые основные, я им дал отдохнуть, и, наверное, это была, не наверное, это была моя ошибка, я недооценил соперника, и эту игру мы проиграли. Uh -huh. Поэтому мы э, в плей-офф уже играли против Академии, а могли играть против КТК, например. Угу. Вот по финалу 4 пройдемся. Вот игра с Академией. Счет, ну, говорит сам за себя, 116-50, по-моему. Угу. Нет, это у парней такой счет был. Но ну, тоже за что да. университет спорта сумел перебежать. Как противостоять от университету спорта? Это то же самое, что и в футболе, в хоккее. В счастье для всей республики Татарстан, когда университет спорта кто-то обыгрывает. Согласен. Но нам не удалось. Мы ежегодно стараемся, пробуем, но пока не получается. Тяжело конкурировать с девочками, которые профессионально как бы занимаются. Они именно учатся на этих направлениях. Это люди, которые... Спортсмены, а в университете у нас это умные ребята, которые параллельно, параллельно занимаются баскетболом. Поэтому тяжеловато в этом плане. Угу. Матч за третье место против э, Энергоуниверситета. Какая оценка? Хм. В целом матч был неплохой, э, но... Были свои моменты, где мы могли прибавить, где э, мы постоянно совершаем одни и те же ошибки. Мы стараемся их исключить, но, к сожалению, из раза в раз мы наступаем на одни и те же грабли. Но в целом э, игра удалась, э, сыграли, заняли третье место, поэтому победители не судят ну, в данном случае. Планы на будущий сезон? Можно так сказать, АСБ считается у нас все-таки в Республике Тарстан таким основным, нежели студенческая баскетбольная лига. Что, кстати, дальше? Финал четырех прошли, мы куда-то дальше проходим, Лига Белова там или еще что-то? Да, что мы подали заявку на участие в Лиге Белова. Посмотрим, там нам должны дать ответ в ближайшее время и уже... Возможно, мы куда-то поедем, да. И по составу еще вопрос. У нас, скорее всего, есть девушки, которые уже будут заканчивать. Да. И, кто это конкретно? А, Даша Ашгибисова и а -а -а. Фэйля Галимова. А, основные, вот, которые да. у нас забивные, двоятся. А, как будете восполнять потери? Больше тренироваться. Угу. Ну, надеяться, наверное, на то, что еще первый курс подтянется, да? Если честно, я надежда особо в этом плане не, не пытаюсь, а, потому что, опять-таки, ВУЗ не спортивной направленности. Поэтому будем тренироваться. Mm. Но ну, по задачам попробую себе стать немножко таким вангой. Первое место в АСБ, первое место в студенческой баскетбольной лиге и двукратное преимущество над университетом спорта. Верно? Такие планы Попробуем. на сезон. Попробуем. Хорошо. У нас в студии был Вадим Данилов, главный тренер женской сборной по баскетболу Казанского федерального университета. Вадим, большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Спасибо Переходим на лед. Давненько в нашей программе не было студенческого хоккея. И вот на этой неделе, наконец-таки, в рамках студенческой хоккейной лиги сборная Казанского федерального университета встречалась со сборной КХТИ. С первых минут встречи было видно, что обе команды равны по уровню игры и матч обещал быть интересным. Открыл счет встречи игрок сборной КФУ Дмитрий Кабанов на 12-й минуте первого периода. Второй период обе команды начали очень активно. Следующий гол был лишь вопросом времени. На 12-й минуте второго периода Кабанов оформляет дубль. Спустя всего три минуты сборной КХТИ удается сократить отставание до одной шайбы. В третьем периоде единственную шайбу забрасывают игроки КХТИ на последних минутах основного времени матча. 2-2. Игра переходит в серию буллитов. Бросок Руслана Телягулова стал первым и последним заброшенным в этой серии. 3-2 сборная КФУ одерживает победу. Далее поговорим о спартакиаде вузов Республики Татарстан. На этой неделе командам предстояло сразиться в самом прекрасном, самом эстетичном и самом динамичном виде спорта. Речь идет, конечно же, о фитнес-аэробике. В Униксе побывал наш корреспондент Диана Урядова, и она сейчас поделится своими впечатлениями, эмоциями от этой красоты, от этой грации. В общем, смотрите... Будет очень красиво. 27 февраля спортивный комплекс «Уникс» принимал спортсменов из разных вузов Татарстана для участия в спартакиаде. Для всех спортсменов и любителей этот день стал долгожданным торжеством. Федерация фитнес-аэробики отмечала свое десятилетие. Кроме того, в прошлом году соревнования не удалось провести в связи с коронавирусной инфекцией. Поэтому все были в ожидании познакомиться с новыми составами команд и их программами. Представители восьми вузов приняли участие, новичками этого года стали спортсменкой из университета правосудия. Команда показала яркую программу в категории степ-аэробика. Из-за нехватки опыта девушкам удалось занять лишь восьмое место. Кроме степ аэробики, был дан широкий набор дисциплин аэробика, аэробика 5 человек. Хип-хоп, хип-хоп – большая группа. Самыми яркими национальными для всех зрителей и участников оказались хип-хоп выступления. Энергетически мощные движения и хорошо знакомые мотивы приковали внимание зрителей. Перед командой из КФУ предстояла задача удержать лидерские позиции. На прошлых соревнованиях спортсмены из Казанского федерального взяли золото во всех категориях, кроме аробика «5 человек». Всегда в выступлениях есть плюсы и минусы. И... После одного года мы меняем программу. И это была новая программа. Первый раз на площадке. Безусловно, получилось не все. Не то чтобы даже идеально, а не все хорошо. Полфинал ⁇ это первый выход на площадку. Для удачного выступления спортсменам важна синхронность, артистизм, доведение элемента до конца, а также красивые прически и образ, за что многие участницы любят этот спорт. В критериях оценивания можно набрать максимально 10 баллов. По итогам соревнований третье место в абсолютном первенстве занимает команда из Казанского инновационного университета. Они смогли получить три бронзовых комплекта в категориях степ-эробика, аэробика и хип-хоп и две серебряные в аэробике 5 человек и хип-хоп большая группа. Второе место получает команда из Казанского энергетического университета. Спортсмены завоевали одну серебряную дисциплину хип хоп а также две золотые медали в аэробике 5 человек и хип хоп большая группа. Абсолютным чемпионом становится команда из Казанского федерального университета. Одна бронзовая хип-хоп большая группа и три золота степа робика, робика и хип-хоп. казанскому федеральному удалось удержать свои лидерские позиции, что дает им большое преимущество в следующих соревнованиях. Тяна Урядова ответила "Неделя спорта". Завершаем нашу программу тоже масштабным мероприятием, но в рамках Казанского федерального университета. Внутривузовский этап чемпионата ССК России по мини-футболу у нас продолжается. И наш обозреватель Амир Сабиров за последними матчами на этой неделе проследил, проанализировал. И прямо сейчас в своем обзоре расскажет о самых интересных моментах этих встреч. Всем привет, с вами Амир Сабиров. Пока на Акбарс готовится к плей-офф, а футбольный рубин к возвращению в премьер-лиге, мы сделаем краткий экскурс по студенческому мини-футболу в рамках чемпионата АССК. Начнем с четверга, где «Ибис» с минимальным перевесом обыграл «Кингс», а пенальтисты оказались сильнее и в три. Номинальные хозяева «Ибис» открыли счет усилиями Давида Усаяна. Четыре минуты спустя Ратмир Куштанов сравнял. Дальше команды опять обменялись голами. Отличился Данил Заболотских и Исмаил Джон Эшенкулов. На последней минуте матча Резван Гарипов вырвал победу для своей команды. Этот игровой день завершился матчем между пенальтистами и ИФ-3. У пенальтистов один гол забил Альфир Зинатуллин. Дублями отличились Никита Коршунов и Амир Хасаншин. У ИФ-3 Данил Милинин и Евгений Селин. В субботу в спортивном комплексе «Уник» сыграли КФУ с «Ибисом» и «Кинг» с пенальтистами. Эти матчи получились результативные. 21 гол в двух играх. Смотрим. В первом матче КФУшники оказались сильнее со счетом 9-5. Дубль за Дмитрием Вороновым, Потер за Ильнаром Набиулиным и Хатрик у Даниила Шкурина. Во втором матче победу одержали пенальтисты со счетом 5-2. Отличились уже Альфир Зинатулин, Нияс Магтасимов, Герман Фатин, Ратмир Куштанов, Исмаил Жон и В этот же день свои матчи успели провести Реал с ФМК и Спартак 2 с парламентом в спортивном зале Бутверова. Первый матч получился упорным. В тяжелом матче выиграли футболисты ФМК со счетом 5-4. Отличились Андрес Пара, Андрей Шишов, Батыр Анасахедов, Рджапали Исаков, Радик Мулахметов. Во втором матче парламент разгромил своего соперника со счетом 7-0. Творцами победы стали Мират Габитов, Карим Галеев, Хасан Камил, Александр Михайлов и Ршат Умедбаев. Последний игровой день открывали команды ФМК и Спартак-2, а закрывали и Сфнимк с Реалом. Как и ожидалось, в первой игре фавориты не оставили шансов своим оппонентам. Итоговый счет 5-0. Медичики в свою очередь в тяжелом поединке вырвали победу со счетом 6-4. Покер оформил Кирилл Стикольчиков, трик Андрей Шишов. И по одному мячу забили Асадбек Халилов, Артур Косовских, Абдулмалик Мавлютов. На этом наш обзор завершен. На следующей неделе мы с вами поговорим о плей-офф континентальной хоккейной лиги и российской футбольной премьер-лиги. С вами был Амир Сабиров. До новых встреч! Ну и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. А что будет дальше, посмотрим. Поздравляем вас с первым днем весны и девушек с наступающим 8 марта. В следующий вторник мы, к сожалению, с вами не увидимся, так что увидимся через две недели. Удачи, успехов, пока-пока!